Вы наверняка видели детей, которые в истерике, плача вот такими вот крокодильными слезами, требуют от родителей, чтобы они им купили что-либо или разрешили что-либо сделать, чего родители не разрешают. Это вредные и балованные дети. У нашего Господа нет таких детей. У нашего Господа послушные дети. Сегодняшние так называемые верующие, многие из них считают, что Бог обязан их исцелить, освободить, решить все их вопросы, поэтому они в истерике бьются к Богу, чтобы Бог решил их вопросы. Они паникуют, истерят и требуют от Бога решения их вопросов. Они ведут себя так как эти малые, капризные и балованные дети. Вы скажете, так, ведь написано, нужно стучать, чтобы вам отворили. Да, написано, что нужно стучать, но только не в вашем случае. Нужно стучать тогда, когда ты хочешь найти самого Господа, а не подарочка подарочковать Него, когда ты найдешь Господа, когда ты повстречаешь Его, тогда Бог сам будет решать все твои вопросы. Богу видней, где и в чем тебе нужно помочь. Не нужно создавать панику, не нужно истерить, не нужно требовать от Бога, чтобы Он решал все твои вопросы. Взыщи Его лица, узнай Его волю на твою жизнь, что Господь хочет от тебя, перестань в панике истерить и вести себя как этот ребенок невоспитанный, балованный, который истерит вот с такими вот крокодильными слезами и говорит, чтобы ему дали то, что он видите или хочет. Богу виднее, что вам нужно. В защите лица Господа Бога, стучите, чтобы Бог пришел к вам. И тогда Бог уже сам решит, где и в чем вам нужно помочь. Да благословит вас Господь наш Иисус.